Ну да, в принципе, можно, да. Да. И в этом ваша не стою. Швабру купил, короче. Я думаю, что она хорошая. Не знаю, сейчас проверяю. Вот, и едет самое, да. Меня это, блядь. что Палка мне задели. Куда? В жопу, блядь. Куда? Жопу? В жопу. Блин, теперь придется швабру менять. А так нормально все? Ну, как обычно, блядь. Как обычно? Все, я понял тебя.